Ну и мы дошли до стратегемы, 32-я стратегема, значит, пустой город называется, и смысл такой, если пусто у самого, сотвори еще большую пустоту, пусть из собственной трудности у противника появится еще большая трудность. А суть какая? Иллюстрацию сейчас прочитаю. Очень интересная стратегия, Очень интересная такая. Но если ее знать, эту стратегему, то попадаешь в потрясающую ситуацию. То есть, когда ты не знаешь какую-то стратегему, ты можешь попасть в капкан. И... Но если ты ее знаешь, ты уже не попадешь. Вот это как раз из тех стратегий, что независимо от того, знаешь ты ее или не знаешь, ты все равно попадешь в капкан. Да, потому что э, ты не будешь знать в какой степени, то есть применяется ли это стратегема против тебя или, или может быть это случайность и так далее. То есть э, очень жестко все. Так вот, зачитываю иллюстрацию. Название стратегемы и последнее Фраза в толковании указывает на известный эпизод из жизни знаменитого полководца Чугеляна, жившего в эпоху царствования. Однажды Чугелян с небольшим отрядом оказался в городе Сичен, которым которому приближалась огромная войсковая начальника царства Вэй Сыма И. И не имея сил защищать город, и не имея возможности отступать, Чугелян Лян объявил своим воинам, приказывая снять с городских стен боевые знамена, а всем воинам спрятаться в укромных местах, не шуметь и не двигаться. Нарушившие этот приказ будут казнены на месте. Засим Джугелян Лян отрядил несколько воинов, переодетых в гражданское платье, подметать землю у городских ворот, а сам, облачившись в свое парадное деяние, поднялся на башню над городскими воротами в сопровождении двух слуг, возжег там благовония и уселся на башне, облокотившись на перила и перебирая струны людьми». Видите, какие были люди. Когда передовой отряд Сыма И приблизился к городу, они увидели настежь распахнутые ворота, где какие-то мирные люди подметали землю и самого Джугаляна, который, как ни в чем не бывало, сидел на башне и наигрывал на людне. Разведчики не посмели войти в город, опасаясь подвоха, а поспешили назад и рассказали Сыма-И о странном пустом городе. Сыма И, выслушав донесение разведчиков, только рассмеялся в ответ. Он приказал своим войскам остановиться, а сам поскакал во весь опор к Сычену. Он увидел на башне Джуг... Джугуляна, который непринужденно пел в обществе двух слуг, державших его меч и печать командующего, и людей, которые спокойно мели улицу за воротами. Казалось, город вымер. Внезапно страшное подозрение охватило Сыма. И. И он поскакал обратно и приказал своим войскам отступать. Младший сын Сыма И сказал отцу, но у Чуга-ляна совсем нет войск, чтобы защитить город. Почему же мы отступили? Чуга-лян очень осторожный человек и не любит играть с огнем, ответил сыма И. Если он оставил ворота открытыми Значит внутри нас ожидала Какая-то страшная засада Если бы мы вошли внутрь Мы оказались бы в ловушке Ты еще слишком молод Чтобы это понять Ну и А сам Джугалян Увидев что войско Сыма И отступает сказал: он подумал что его ждет засада Но на его месте я бы Не стал отступать так поспешно Так вот очень часто Путин применяет эту стратегию обратите внимание, у нее нет ни хера, но для своих, для ватников им втщихляют всякие Соловьевы, Киселевы и прочие, да, что там блядь, есть какие-то нарисованные ракеты, которые всех поразят, там есть какие-то нарисованные подводные лодки, которые приплывут и всех разгромят и так далее. То есть, это вот вариант этой стратегемы, когда пытаются протереть уши и, так сказать, ну, хороший понт опять, да, дороже денег, только это вроде наоборот, да, то есть, вроде бы ничего этого нет, да. Но там вот где-то внутри, в темноте, за гостайной, очень важно, там да, государственное, там кроется такое, и если это такое вылезет, мало не покажется, то, но это тайна, очень большой, так вот и здесь, да? Чуваки пришли, посмотрели... На открытые ворота Очень сильно испугались Потому что ну, они же понимают, что это не дурак Сидит там на этой людьми играть Что он знает, что они здесь А раз он знает и так себя ведет Значит о, очень он сильный И всех он нас урепает Вот точно так же и путинская система Себя ведет Достаточно просто этой путинской системе Открутить яйца и все Вот И ну в чем сущность Стратегемы Показной уверенности, да, прежде всего. То есть, вот как и вел себя после того, как обосрался Лукашенко, да, и потом Путин себя так ведет, да. То есть, это такая показная уверенность, показная безопасность. И Интересно, вот я тут нашел... В брошюре «Избранное для домашнего чтения четырехклассников начальной школы Пекин, 1983 год» издания, можете себе представить, есть значит, такой рассказик под заголовком «Стратегема пустого города». И значит, рассказывается о том, что в старину один человек был помешан на романе «Трое и как-то в город, где он проживал, приехали актеры, чтобы ставить театральную постановку А он не мог оставить дом, боялся, что его окрадут Тогда он повесил фонари, открыл настишь ворота и, так, и пошел смотреть Вернулся, увидел, что никто ничего не взял, даже иголка не пропала Очень был рад и подумал, что он офигенный стратег ну потом случилось что-то, что ему снова нужно было оставить дом. Он сделал то же самое, когда увернулся, оказалось, что у него вынесли все, вообще ничего нет. И он стал обвинять вот, того автора, вот этой стратегемы, что тот ни хера ничего не понимает и так далее. И человек, который тоже разбирался в значит послушал его. Это, и, и, и вот что он сказал. Он чуть не упал со смеху. И откуда ты взял, что Чугулян глупец? Глупец как раз ты. Почему? Можно и несколько раз это делать. Особенно ну, сейчас мы до этого дойдем. Если люди знают, что вы знаете, и знаете, что они знают, то все запутывается. Понимаете? То есть, то ли там засада реальная и изображают этот э, пустой город э, вроде как стратегему, чтобы вы не боясь туда зашли, то ли э, это стратегем пустой город, то, и, то ли это вообще что-то третье. Да. Та же самая ситуация, кстати, произошла и с 5 11 -17. Вот посмотрите, отчеты ФСБ, они сейчас опубликованы официально, да, они... Считали что нас 800 тысяч человек Ну они как они тупо взяли Сосчитали там Столько-то групп ВКонтакте По столько-то человек в каждом городе Столько-то вот наклассников так далее. И у них накопилось 800 тысяч человек И Вы понимаете Нам нужно было это именно сделать Они бы так не обосрались Они бы так не Система бы так не раскачалась Если бы мы это не сделали то есть, что мы спровоцировали бешеный путинский страх. И он начал беспределить. И сейчас даже любому, кто там в России, да, там за рубежом, да, где угодно, хоть на Марсе, понятно, что у власти нелегитимный правитель. Злодей трус. Поэтому то, что мы сделали 5 11 17 это очень серьезные вещи И вот имеет прямое отношение к стратегиям пустой город вот э, описывается что, что Тукугала, да, и такеда между собой всегда воевали и вот два военачальника э, также сошлись в общем-то в разборках между собой и э, я сейчас прочитаю лучше всего... Значит... В распоряжении Тукугава Иисусу было всего 8 тысяч человек, 3000 всадников призванных им из тыла еще не подошли, поэтому он не мог противостоять противнику, и ему пришлось отступать в крепость. Так это Синген. Следовал за ним по пятам, полагая, полагая, что без труда возьмет крепость. Однако, приблизившись, он увидел распахнутые Насти ворота, В крепости горели во множестве светильники, но людей не было видно. Такеда точно подумал, что противник прибег к стратегиями пустого города, и он решил немедленно войти в город. Но тут ему человеку, следующему в военном деле, пришло в голову, что Такугава, наверное, предвидел. Он. Такеда разгадает уловку с пустым городом Откуда тогда у Тукугавы взялась смелость прибегнуть к стратегии пустого города Подобные мысли побудили Такеду к осторожности Он приказал войску расположиться вокруг крепости Видите, тот случай, когда этот знает, и тот знает И это не может понять, зачем он это делает Потому что такая уловка не может сработать да? А значит, что-то здесь есть очень глубокое и пока он там ждал и ожидал, к Тукугаве подоспели 3000 всадников, и, в общем-то, Такеда решил, что это вообще засада, и ретировался. А потом, говорят, что землю уже сковал мороз, наступили холода, Такеда Синген простудился и умер. Бывает и такое. Так что, как вы помните, там грузинском анекдоте, когда говорит Вану говорит, а что такое политика? Он говорит, Васок, ты видел, как комар писает? Он говорит, ну, струйку видел? Он говорит, Нет. Вот политика еще тоньше. Вот, когда читаешь такие вещи про стратегемы, то понимаешь, что да, это еще то есть, то так, есть так замутили, закрутили, да, вроде все просто, а, а каждый боится своих страхов. Особенность того, что люди больше всего боятся своих страхов, а нереальных проблем. Ну, тут вот тоже описание. Того, как один военачальник отходил от другого, по, по двум дорогам уходил, да, после битвы. И одна дорога была большая, хорошая, такая, да, а другая была узкая в горах, такая вся херовенькая, да, и он послал разведчиков, чтобы посмотрели. Они сказали, что на большой дороге все нормально полная тишина, а на маленькой вот этой горной, там дымы кругом и так далее, то есть э, там засада, и вот он сказал: нет, засада на большой, надо идти сюда, пошел по этой маленькой горной дороге, долго там шел, потерял многих своих людей, и в конце концов прошел, и говорит: ну вот, видите, я же говорил, что засада была на большой дороге, э -э вот э -э про стратегию пустой город, он вспомнил, и в вот момент как раз его отковали, и мы как раз, зная, что он знает, сделали на маленькой дороге, поджигали костры специально, чтобы он думал, что его таким образом отвлекают и пугают. То есть это вещь очень, и это не только имеет отношение вот к дорогам, там, к городам и так далее, в общем-то в жизни, в политике абсолютно то же самое. Главное просчитать шаги да? но Обратите внимание Очень часто, когда ты просчитал шаги У меня несколько раз так в жизни было Я просчитываю шаги противника Он проигрывает Пух и прах Потом проходит время И по какой-то причине Я могу пообщаться там И узнать правду И я вдруг выясняю, что он Абсолютно по-другому продумывал Свои шаги и попался в этот капкан абсолютно по другой причине. Не потому, что я такой умный и все просчитал. Просто я просчитывал свое, а он действовал совершенно по-своему. Да? И это просто совпало. Ну Такое совпадение можно было просчитывать при помощи подброса монеты, Такое тоже возможно. <связывая> да, Вот э, такой тоже интересный эпизод был Джава э, Эрфен. Ну, такой злодей, которого звали мясником. Ну, как злодей, он служил э, трону императора Китая. И вот э, в революционную эпоху он сгинул. А сгинул интересным образом. Его должны были арестовать. Но считали, что он там в каком-то поселении находится. Э, что там огромное количество людей, пулеметы стоят, туда не зайдешь, пришли, они встали где-то там э, далече, да, и смотрели, долгое время изучали, и когда уж долго-долго изучали, увидели, что никто не заходит, не приходит, что... Ну может засада, но может и нет Ну послали разведчиков Эти разведчики туда вошли Вдруг увидели, что там вообще нет никого Кроме этого Кренделя, который уже умирал И его сиделка И все, больше там не было никого Они там несколько дней боялись зайти Потому что думали, что это в пустой город Так что Это Истинная ложная пустота Это очень такая сложная Вещь для понимания то есть, даже зная все эти стратегемы, ты можешь попасться на удочку самого себя. Ты можешь сам себя обмануть. Да, то есть, крутиться, как, помните, Прохоров, который творил э, вот этот длинный олигарх, что э, они политику делают по Полобачевскому, по, да, по Риману они делают. То есть, нелинейные Политику в России Я тогда написал, что если Загибаться очень сильно да, В трехмерном пространстве То можно самому себе засадить В жопу, что собственно Прохоров И сделал, поэтому э, та, С такими вещами тоже нужно быть Аккуратным, не нужно э, э, Слишком много задумываться Особенно когда э, Решающие моменты то есть нужно действовать. В этом отношении такие стратегии никак бы не сработали да, с обычными простыми солдатами где-нибудь в Японии, с обычными самураями, потому что у них главная задача ворваться, да, а там похера да, потому что вы помните как в Хагукуре главное зайти в дом к своему врагу, а там можно быть убитым. То есть нет никаких вопросов. И это срабатывает. И срабатывает гораздо лучше, как вы понимаете, чем все эти хитрости. То есть так жизнь устроена, что если мы будем хитрить, то мы их, в конце концов перехитрим сами себе. Поэтому лучше действовать прямо и выносить всех нахер. Ну, я имею в виду, когда сражаемся. Так что вот Путин в России тоже устроил пустоту. Да, и вот такую стратегию ⁇ Пустая страна ⁇ не пустой город, а пустая страна да, ⁇ И она на самом деле пустая. То есть все более опустевает, становится все хуже, хуже, хуже. И дальше уже никого не, да, не русский, Может, китайцы какие-то, но это уже не Россия.